Почему время тренировки должно быть 40 минут? Если вы уделяете тренировке мышц час времени или даже больше, то совершайте грубейшую ошибку всех натуральных атлетов. Ваша активная тренировка должна отнимать 30 минут плюс 10 минут на разминку. К этому трудно привыкнуть психологически. Я понимаю вас, когда тратишь только... На дорогу к залу больше часа, сложно поверить в эффективность тренировки мышц длительностью 40 минут. Тем более, когда все вокруг тренируются максимум час. Однако, готов поспорить, из тех, кто так долго тренирует мышцы, успехов добиваются только те, кто использует стероиды. Остальные же безуспешно подражают им в надежде на такой же результат. Запомните, ко всему необычному ведут необычные пути. Короткая по времени интенсивная тренировка мышц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 Такая ситуация возможна, особенно в утреннее и вечернее время. Мой совет – либо меняйте зал, либо время его посещения. Суть любого действия в его эффективности. В данном случае эффективность тренировки мышц находится в обратной зависимости от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 на тяжелую работу. Чем дольше вы тренируетесь, тем больше устаете психологически и теряете бойцовский запал. Через час вы будете как сонная муха, не способная на 100% ментальное усиление по преодолению тренировочного веса. Высокую интенсивность тренировки, максимальную нагрузку мышц за минимальное время, что является самым мощным стимулом после тренировочного роста силы и массы. Анаболическое окно, выброс гормонов, ответственных за рост мышц, Именно короткие тренировки открывают это волшебное окошко роста. Длинные же тренировки мышц напрочь прекращают его выбросом стрессовых катаболических гормонов, ответственных за разрушение наших мышц, что ведет к перетренированности. Надеюсь, я вас убедил, придерживаются правила 10 минут разминка плюс 30 минут интенсивная тренировка мышц. Это очень эффективное правило. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!